О, друзья, вы спите? Да нет, я уже давно проснулся. Ой, сегодня. вчера кто-то очень не выспался. Был плохой день вчера. шкин у вот, Атршкин. Что там? Посмотрите в. в... Стойте, не открывайте. Не открывайте. Не. Что тебе надо? Что тебе надо? Это я сломал, чтобы было удобно. Что ему надо? Может, ему открыть попробовать? Стойте, Давай. давайте я попробую выйти, а вы быстро за мной дверь закройте. Давай. Закрывайте, быстрее, быстрее. Подожди. Он, он что-то стоит. <схот> это кто? Стой, быстрее, Может, Так Голем вот какой-то. Зачем? Зачем? <схот> Зачем он его заспавнул? <схот> что? Это что такое? <схот> а, мне отойти. Мне это, да, отойти надо сейчас. Туалет. Туалет. Кто? Что это? Какой-то Так, так, так. А это кто? О, я Руюка. Давайте а я, я вам я... помогу. Не Пойдем. надо, не лезь, не лезь. Это может быть очень опасно. Не лезь. Стойте, уйдите от него. Стойте, уйди. Уйди, говорю. Ты, уйди. Это очень опасно. Вау, а хорошо, я ухожу. Супер Герой. супергерой. Нет. Супергерой вот этот. Вау. Так. Мы тут не справимся. Это, это ребят не возвращают. Мы не справимся. Так, мы справимся, но слишком кум. Одна кума и вселяется 10 раз. Так, так, так, так, так, так. О, Всё. привет, Макс. Иди сюда. Это... Я, Макс, это... Как твою данью заберу? Да, иди сюда. Пока... На всякий пожарный. Иди. что что что такое? так как тебе данил данил я даю тебе силу замораживать людей со своей способностью поэтому сейчас мы прочистим э, ты и мы и карапас прочистим гор э, деревню поэтому трансформируйся пошли о я чувствую, преливстил. Зачем ты использовал вину? Так, Карапас, а вот он. Иди сюда, Карапас. Иди сюда. Не закрывай. Пошите город, прочистим. я тебя пойдем познакомлю. Иди сюда, Квинби. Я тебя познакомлю. О, Квин -би. Смотри, Шапова. это Квинби, вот, знакомься, это Карапас. Так, прочищиваем город, быстрей. Понял. У меня есть ее с помощью которой я могу быстро передвигаться. А, а я могу ветром стать. Так, так я... тут У есть какая-то какая, какая каракатица. Ай! Тут Кто рыбка, это? лосось! Она меня бьет. Кто? Лососи! Тут лососи! Тут лососи! Так, все, нету дела до Ай-яй-яй-яй, Прочи... он сейчас уложит. Я знаю эту рыбу ужасную. Все, я ее убил. И... Не, Из нее рыбка какая-то, она Но... рыбку съела. Нет, я не буду. Я не да, я не буду. <связь> так, надо починить кусту, ну, так, так, так, так Ну пока никого нет, где Квинби? Я тут Я да, тут Да не ты, ты не Квинби иди, а, иди домой Нино, трансформируйся и вали домой Так, где Квинби, я не вижу Ну я не Флинби Ты Квинби, иди сюда Я Флинди Ладно, просто у меня такая Кличка на районе, знаете Иди сюда, кличка ты за мной бегу-бегу наверх прыгай на дом так все давай так, камень чудес пока нас никто не видит я что-то вообще не представляю что происходит быстрее! к вами давай быстрей талисман трансформируйся ну зачем ты мне свою Ой, мо так. возит быстрее быстрее привет там все такое Сори, я твоего друга на крыше спасаю ты видишь его О, еще один да. я тут просто застрял Ай. Так, иди в воду. так ладно я сейчас приду открой дверь что тут случилось Эй, что ты там ломаешь Скажи пароль пароль, Скажи пароль. Два, два, пять, пять, девять, девять, один, два, четыре. правильный. Сейчас открою. его по Самбади, вон. Не понял. Ломайте, пожалуйста. Так я ее уже три часа назад сломал. Так, надо спать лечь. Что он тут понаделал? Ну, Короче, знаю. Это, это я сделал, чтобы было мягко ходить. Вот тут не надо. Тут я знаю, как мы сейчас делаем. Ой! О, Аккуратно! Тут... Давай! А стой, я сейчас Что переп... я сейчас выплыву. Ну да. Так, пойдем. Дверь-то поставь. Так, все, убери. Дверь у, у этого. Ой. У Нина. У меня. Так ты дверь. Мойте э -э дверь. А. Нет. На. У нас теперь новая система. Есть пароль. Его нереально найти. Выйдите. Не, что-то не так поставил это сломать наверное. поставить этот доз сюда и вот тут тоже сломать. Сточ. Хотите я вам кое-что расскажу. Что? В общем я как когда когда вы там куда-то отошли ко мне ко мне подошли герои. Э, да правда? Да, да а, какие кто какие-то герои там какой-то красный не помню как его зовут и зеленый какой-то были вот они мне дали силу пчелы я им помог интересно это Ты мне можешь... я в то ли я в Ой, так почему привет. почему Отпой а то нам двери с какого фига ключ наружу у нас я это отойду. Это мой... Я думаю, слушай. Я зачем я дал ему? Он не держит свое слово. Ну, я понимаю, мы друзья его. Он рассказывает нам свое все, но он должен был хранить свою личность в секрете. Хорошо, но ну мы это будем держать в тайне, но он... Самое главное, что Бражнику не рассказал. Нина... А что? Ты чё тупой? Куда ты побежал? Я в туалет. А, да? Чё, правда? Була, угу, ну пошли. Печенька. Чё, не спалился, надо убрать. Так. Кто тут ставит ключ? Открой нам дверь. Открой! Вина! Открой нам дверь. Ключ не ставьте Правда снаружи. Вы, подождите, вот смотрите. Они, они, они же мне... Наверное, мне все-таки надо было хранить спать. в тайне. Не знаю, про ложись, ложись. Просто они мне ничего не говорили. Ложитесь спать. На следующее утро поговорим. Ну. Но... Да, да не мыться, да. лечь, а спать. Уже утро, давай быстрее ложись. Вы сегодня всю ночь не спали. О, утречко. О, наконец-то. Ха, хорошо, что быстро утро. Надо помоться. Я пока помоюсь. Да, я тоже. Дай мне тоже. Дай мне тоже. Дай мне тоже. Уйди. Давай, залазь ко мне. Да, я не могу. Давай, Иван, найти. На, закручивайся. Я коробочка. Ай, что ты меня бьешь? Моя очередь. Мойся. <свят> все, вылазим. Помылись достаточно. все идите отсюда. Пошлите прогуляемся. На этом мы закончим. Если вам ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Эдриан или Фрукс. Всем Кто пока. Кто